Итак, мы приветствуем Жаумарова Умарова, старшего тренера сборной России. И вопросы будут по Разамбеку Джамалову. А насколько его победа была очевидна для, для вас, для его болельщиков? Ну, Разамбек Джамалова он сеньорская команда, вот буквально ворвался в взрослую команду, и считается одним из самых перспективных борцов в этой весовой категории. Поэтому... Честно говоря, для меня такой неожиданности не было, что он выиграл. Я ожидал, я знал, что он каждым там, днем прибавляет вообще в своем мастерстве. И я ожидал, что в прошлом году он боролся 70 килограмм, но он растет, и вот 7,4 килограмм килограмма он очень здорово себя заявил. Я думаю, что для многих это не такая большая неожиданность, что вот он выиграл. Вы, как специалисты, смотрите, естественно, с первой схватки и соперников, а там Несколько чемпионов мира, два двукратных чемпионов мира, действующие. Вы уже с какого момента стали понимать, с одной восьмой финал, с одной четвертой, что вот у него пошла борьба в этот день? Вот первой схватки он немножко так заторможенный был, но уже со второй, третьей схватки я уже понял, что он уже в хорошей форме. Просто первая схватка бывает, обычно тяжелая она, такая водная схватка. Но уже потом я вижу по его координации движения, что он, ну, он атакующий плана борец. Он во всех, и в корпусе, и в ногах, везде он очень хороший, защита хорошая. И парень он такой агрессивный борба я думаю, что у него большое будущее на международной арене. Ну вы следили за соперниками, вот какой-то анализ уже происходил в голове, что кто-то не очень готов вот, из основных лидеров и понимали, что появляется шанс у молодого парня. Да, я видел там вот Сидаку. Я думаю, он не в лучшей форме был, вот у него схватка с Цаболовым. Я вижу, что он не в своей высшей кондиции. Поэтому я сразу понял, что у, Джамала есть, у Джамалова есть шанс. Розамбек может их одолеть. Я уже думаю, что о его победе, что он выиграет из соревнование. А вот он это и подтвердил, что боролся так здорово. И так как он чемпион мира среди молодежи до 23 лет, и понятно, что основные соперники у него пока в России, да, чтобы закрепиться в сборной. Но он смотрит, анализирует зарубежных соперников. Вот есть такая работа, моделирует, как противодействовать против сильнейших в категории 7-4. Да, 7-4 килограмм на международной арене очень сильные соперники, тот же Борос, Чамиза. Эти ребята уже очень титулованные олимпийские чемпионы, чемпионы мира. С ними надо будет особо подходить, и под каждого из них надо готовиться ему индивидуально, я думаю, в будущем. А так, по своим стилю борьбы, он может с ними побороться хорошо на высшем уровне, я думаю так. У него разнообразный технический арсенал, он атакующий плана борец. Поэтому я думаю, но все равно я думаю, что ему надо на этих ребят готовиться индивидуально, каждому индивидуальный подход должен быть. Против каждой из них надо готовиться, потому что там очень сильные ребята в этой весовой категории, международные американцы, вот и итальянец кубинского происхождения, там сильные ребята. Ну, так как вы знаете сильные стороны Розамбека, а кто ему более удобен, Чемиза или же Борос? Я думаю, Борос более скованный такой борец, он может его хорошо пройти. Вот Чемиза ему надо будет более... Так, потому пластичные, что те пластичные, да. тягучие, он, да, у них та да, и борьба такая немножко mm -hmm. однотипная, они оба такие растянутые. И, mm -hmm. Вот с ним ему немножко сложнее будет. А с Борозой, я думаю, он а, должен справиться хорошо. И тогда вот несколько слов. Я практически этого парня не видел, не знаю, вот впервые. Его вижу здесь. Что за человек вообще? Вот он какой? Разенбек сам по природе очень такой дружелюбный, такой отзывчивый, хороший парень во всех отношениях. Он доброжелательный. И с соперниками, и со своими. Ну, вообще-то открытый такой парень. Добрая душа, короче, как говорят. Я желаю ему большой спортивное на будущее. И думаю, что у него это и есть возможность достичь. И при хорошей работе нельзя останавливаться вот там на определенном результате. Надо все время работать усовершенствовать себя и готовиться до больших турниров. С кем он дружит в национальной сборной? Ну, есть такие крепкие ну, отношения. В национальной сборной он с Чакаевым дружит, с нашими ребятами, ну, многим нашим ребятам, с с Хазвеевым, с ребятами, с, ребятами, то ребятам, то с чеченцами да, он стал. Да, и другими да. ребятами он дружит и со всеми ребятами. Он параллельно зачет в Москве дает. И многие в сборной команде он совсем, очень хороший отношения. И еще вопрос. Любой тренер, когда растет ученик, ставит максимальные задачи, а в нашем случае говорит об Олимпийских играх. Говорите с ним и о каких играх? Токио 21 или Париж 24? Ну, Токио 21 тоже не сбрасывается счету, потому что он прибавляет, все будет решаться на чемпионат России следующего года. Нам надо свой статус подтверждать или же если вот, а, будет стартовать на чемпионате мира, все будет зависеть, как он отборется на международных соревнованиях. Потому что в этом весе у нас в стране тоже есть двукратный чемпион мира, который этих сильно ребят проходил седанку, другие ребята. Но вот ему надо на будущем чемпионате мира подтвердить свой статус, и тогда уже а, вот, 21-я Олимпиада тоже близка. Ну, а так, в будущем, я думаю, его... Все победы еще впереди. 25-й год, 24-й как-то. Ну, немножко беспокоит что колени. Смотрю, уже в коленях борется молодой парень. Травма была, она у него там прооперировался, все нормально, вроде сейчас набирают. У нас в этом весе есть самый знаменитый спортсмен, ныне депутат Бувайсар Сатиев. Они общаются вообще, он как-то смотрится за ним. Обязательно. Бувайсар все время следит за его успехами, все время курирует его дела. А потом и Адам Саитиев уже вторым тренером у него является. А, вот поэтому, а он постоянно в его поле зрения ну, советы дает. Я думаю, ему хорошая замена растет. Был азар Сайтеев в этой веселой А он, получается, не в школе же Саитиевых вырос как молодой спортсмен, да? Он в какой школе сформировался? Ну, он там, да, в в школе. Сайтеевых, да, да, да? Да, вот там вырос. Mm -hmm. У него тренер там... Вот, а, и они вместе работают вот, mm -hmm. в этой школе. Ну, вот, вот, буквально вот маленькой весовой категории, он боролся 65, там, и вот пошел. Он, вер, он, видать, с возрастом набирает, вес. Ну, Адам, наверное, с ним тоже на ковре стоит, да, а, он да, же а, и по да, комплексе да. такой, похожий. Да, да, он с ним тоже работает, ему там постоянно на соревнованиях он бывает с ним. Советуют его поддерживать. Поэтому да. вот Сайт Баталов у него первый тренер. Ну вот Адам тоже второй тренер, они вот, вместе короче. А так у него первый тренер Сайд Баталов. Вот, а и Адам тоже вот, с ним работает. Вот, Такая у вот, тандем, который хорошо сочетается и приносит результаты. Ну что же очень хорошо, что э, перенос Олимпиады вот для кого-то он дает шанс, и э, Разомбек вот тот случай. Ну, да, вот его шанс, потому что. В прошлом году, если этот год взять, он на чемпионат России не заявил себя, ни на что не претендовал. А сейчас у него буквально шанс есть. Сейчас выиграл Россию, сейчас чемпионат мира. Если он будет участвовать, если он там успешно выступит, то он реально может заявлять в на олимпийской игры. И а, еще а, сегодня третий день соревнований. Чем интересен для вас как тренера, как тяжеловеса вот этот день, за ну, кем следить? Я в сборной команды за тяжелый вес отвечаю. Сегодня основные тяжелые весы. Хазриевые вот, борются. Ну, основные наши тяжелые борцы, Будем просматривать, То какой форме. Хазриев впервые, вот он, у него была тяжелая травма руки. Он восстановился, вот сейчас будет пробовать. Это как? плечо или что? него локтевой, Лок возле да. связок будет. Угу. Вот. Сейчас вот он будет стартовать. На первый старт у него после этой травмы. Будем смотреть, как за ребят в какой форме. Поэтому сегодня у меня особый интерес. У меня, у меня тоже интерес, у меня отец тяжеловес. Плюс всегда считалось, что в России мощный тяжеловес. А вот последние годы у нас как-то просела эта категория. Почему? Как вы считаете? Ну, смена поколений была, наши великие э, такие тижи, э, ваш отец и Александр давно был, но ну, после этого был, Махов был, у нас и другие ребята, и мусульбес, многие же ребята были хорошие. Ну вот такое смена поколения произошла, такая пауза получилась. И какая-то вот, э, пауза была, вот время вылетело, наши те не могли ни на Европу, ни на мире, в тройку входить. Ну вот, слава богу, что вот Хизрил подошел и европейские игры выиграл, Европа третий стал, и он уже э, имел шанс выиграть на Иргенском турнире. Вы помните, как он это айгуля, олимпийского да, чемпиона да. вообще там сильно выиграл? Да. Я думаю, потенциал у него есть с этими ребятами бороться. И, ну, я думаю, что у нас же появится, есть молодые еще ребята. Еще Но, молодые, это важно. Молодежные, которые пенс выиграли, ребята Казонов, там еще другие ребята есть хорошие. Младший Хизрил тоже очень хороший третий, да? Да, да, третий брат да да трое братьев все они перспективные ребята. вот чего им пока не хватает чтобы с петряшвили бороться на хорошем уровне ну и в общем-то стабильно с тем же агюлем психологически они э, не пасуют перед ними факторы психологически потому что немножко чуть-чуть неуверенно бывает но я думаю это пройдет а так они по борьбе они э, такие ребята что и мандражисты, они борются, если уходят, немножко соревновательного опыта с ними не хватает. Я думаю, что вот Анзор уже выиграл в Айгуле. Вот он уже уже более менее психологически, если установится, то я думаю, им по зубам они эти ребят.